Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штревух. Здравствуйте, ребятушечки. С вами Расхититель Помойки. Да, помоечка радует, а вы как думали? Сегодня я вам покажу, как надо правильно разрывать кормилицы. И как извлекать и зарабатывать на находках из помойки. Усаживайтесь поудобнее, вы этот контент заслужили целиком и полностью. С вас вы знаете, что под видос поставьте. Ну и напишите в комментариях, что вы вообще самое ценное находили в своей жизни. А из тех, кто напишет этот комментарий, и прикрепит там ID в ВК или инстаграма для связи. Я среди тех, кто это напишет, разыграю 5000 рублей на втором лайв-канале. Ссылка на лайв-канал в описании. А также подпишитесь на мой инстаграм, чтобы всегда быть в курсе того, как меня радует помоечка. Я иногда роюсь без камеры и подснимаю сторисы в свой инстаграм. Вы знаете, как вот эти кивные кегли взрываются? Это жесть. Если хотите увидеть видос, где я буду надутые кегли расстреливать рогаткой, то также поставьте обязательно на этом видосе лайк, что я был в курсе того, что вы хотите увидеть этот контент. Опа. О! Блин, думал, чуть-чуть осталось. Обычно, когда бутылку вот так затыкают, в ней вина остается Или другого кота то напитка. Нихера себе, Димон. Это одноразки, походу. Ребят, капец, кто-то вот столько денег на них потратил. Они же дорогие, попец. Я тоже их покупал. Они в районе тысячи рублей стоят за одну штучку. Почти все, походу, с зарядками, ребятки. У нас их покупают по 50 рублей за одну штуку. Их, по что-то там кто-то перезаряжает и продает дороже. Охренеть, сколько их здесь. шкуди вообще, смотрите, какой здоровый. Эшкоди Макс. А это вообще с какой-то кнопкой. Не знаю, что она там переключает. Может, вкусы переключает? Доктор Пеппер, Булл. А, ну да, походу, вкусы переключает. Это если по 50 рублей у нас их покупает, то раз, два... 3, 4. 17, 18. 18 одноразок, ребят. 50 умножить на 18. Это сколько? Дим. 50 на 18. Сколько будет? 55 умножить на 18. Mm -hmm. Да, но мы тупые, жесть. Ребят, напишите в комментариях, сколько мы заработаем на этих одноразках. Потому что я тоже школу прогуливал, математику вообще не знаю. Любимая кормилица. Оп, посмотрим ее содержимое в ребитушечке. Опа, что это такое? А, это вот для ножей, наверное, подставка. Сюда ножи вставляются. Ну, вроде бы, да, это для ножей. Слушайте, прикольная штучка, я домой заберу. Буду ножи туда вставлять. А то у меня подставки нормальные для ножей нету. О, какой-то кроссовок. Чё, реально? Ребят, New Balance оригинальный вроде бы, да? Кожаный. Так, какой размер-то? 44-й, ребят! Это мой размер. Ребят, капец, это уже вторые New Balance, которые я нахожу в помоечке. Надеюсь, это второй я найду. Опа! Ну, тут еще Nike, Air Max. 38 размер, тесно, оригинал нет, да что-то не похоже на оригинал, бирка какая-то супер подозрительная, о, а вот и второй нюбэланс, ребят, реально кожа, видите, подзасолилась, Просто что кожа, она засаливается, нормальные нюбэлансы, реально, обалденные, правда, вот, что-то я сомневаюсь, что это оригинал, ну, хрен его знает, друг реально, Орик, ну, качество вроде хорошее, мне нравится, что, заберу себе, отстираю, буду носить, Помойка обувает, как обычно. Опа, опять обувает. Да блин, сколько можно-то? Помойка всегда хочет меня обуть. Сороковой размер. Вообще с Алиэкспресса, походу, обувь. Самое интересное, что они целые полностью, ребятки. На липучках такие типа кеды. Прикольно, сделаны как будто из этого, блин, пальто. Нормально, на продажу заберу. Блин, как же я люблю помоечку, ребят. Обывает, постоянно одевает, радует, находками кормит меня. Обалденно. О, яйцеквии, опять еда, нифига себе. А вот это было неожиданно, ребят, смотрите, бананы вообще хорошие. Ну посмотрите, ну в каком месте они гнилые. Они идеальные, ребятки. Редисочка, пацаны. Редиска нормальная. Хорошая редиска. Яички, но ну, яички я не беру с помоечки. Лучок. Кусочки сыра. Помидорки. Ммм, хорошие. Смотрите, какие они вообще идеальные. Помидорный виноград это. На салатик менее, ребятки. Вот это пушечка. Вот это я дома салатик поем. Сосисочки вот тут. О, дары Кубани, вишня, яблоко, вот это я наверное сейчас попью. Срок годности до тридцатого ноль седьмого двадцать года. балдеть это сок тупо свежайший. Бананчики свежайшие. Помоечка дарит легкий перекус. Сейчас попью сачка и закушу бананчиками. А вот это заберу домой. И редисочку домой. И вот это что это? Даноны. Продли свое лето. Ага. Зерновой творог, М -м, мой любимый ребятки. До двадцать числа десятого месяца. Да нормальный он. Сейчас буду есть. Сейчас уже времени много. Часа три дня и время меня обедать, потому что я только завтракал. М -м -м. Обалденный, ребятки. Он свежайший. Ложки не хватает. Буду есть как-то так. О, вот этой штучкой сейчас поем. Из нее можно ложку сделать. Вот так вот. Вот, вот это уже теперь ложка у меня. Помойка дарит обед. Я не буду ни с кем делиться. Не буду. До-дна, до дна. Настало время бананчиков. Смотрите. Ну офигенный же, ну, спелый. Шикарный. Пробуем сачок. Он не запечатанный. Я думал, он запечатанный будет пахнет томатами а ну-ка проверим ничего там не плавает нет ничего не плавает дары кубанем ништяк правда он какой-то разбавленный как будто с водой но за бесплатно пойдет ребятки я все эти бананы съем а кто из вас кушает всем приятного аппетита! И нихера. Один мешок. Кстати, мешок классный. Заберу. Мешок мне пригодится. Тут еще какие-то шмотки раскиданы непонятные. О, брючки прикольные, кстати. А ч ⁇ брюки я возьму? Вот еще штаны. Нихера себе, ребят. Да нормальные тут шмотки. Забираю. Столько тут всяких брюк. Да сейчас модно в них ходить. Ну, все женское, ребят. Веромода вот какая-то. Ну, они вообще хорошие, эти штаны. А мешок, ребят, вообще шикарный. На рынок с таким ехать. Я в него столько накидаю вещей с помоечки. Собирался забрать только один, а второй мне бесплатно в комплекте. Вот. неожиданная игровая находка. Это киберспортивное геймерское кресло. Нихера тут нет, кроме вот этого чайника. Ух ты, хорошенький. Ребят, он мне не нравится, витек этот. Забираю. Классный чайник и на вид прекрасный. Ух ты! Какой медведь тут сидит. Мишка такой грязноватый, но целый. Огромный. Вы представляете, сколько такие медведи вообще стоят? Такой мишка тысяч пять стоит в магазине. Если его отстирать, то можно было бы домой забрать, допустим. Но я не фанат плюшевых игрушек. Нафиг он нужен такой огромный? Он столько места занимает. Это пылесборник. О! Нихера, ребята, адидасики. Ребята, рик. 43 размер. Капец, они. Это гамбурги. Ребята, вот это топовые лапти. Качество вообще обалденное. Стельки только сняли. А что их выкинули-то? Подошва целая. Охренеть, ребят, я знаю, кому их подарю. Обалденные, просто пушечные, топовые ребятушечки. В отличном состоянии отстирать и будут вообще как новые. Так, а здесь что? Я думаю, надо в эту помойку залазить по-любому. Вот, сказал же, тут что-то есть. Джинсы какие-то ушатанные, жесть. Как так можно джинсы носить, что мотня так треснула? О, там какой-то медный кабель. Медь я собираю. О, смотрите, что это такое? А, это какой-то вот вентилятор для маникюра или что-то такое. Йокко, модель НДС-001. Вентилятор с проводом какой-то, для маникюра вроде бы, для сушки ногтей, вот что-то такое. Здесь что? Опа, это, ребят, стерилизатор. Это вот тоже в маникюрной теме используется. Короче, я не знаю, надо он мне, нет? Мне кажется, он мне нахер не нужен. Хотя пригодится. Заберу эту коробочку. Я даже знаю, для каких целей она мне надо. Вот это было неожиданно. вот это новые колготочки, бетушечки запечатанные. Женские. Кайф. О, еще пачечка колготочек капроновых. Носки с уплотненной мятной. Пяткой мятной. Натуральные. Это носки, оказывается. Я думал, это колготки. А там еды много. Вот это я приехал по адресу в Помычка кормит. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько тут перцев. Подгнивших, вялых всяких. Здесь что-то тяжелое. О. Лук там имеется. Вот луковицы. Так, мне надо что-то повкуснее. Вот, к примеру. Кусочки виноградика, перцы. Яблочек немножечко М -м, нормальные вообще, смотрите Пообрезать и можно хавать Помойка дарит витамины, ребятки О, -о, -о вот это я уже люблю Ребятушечки Сейчас еще повыбираю себе бананчиков Песня, вот, нормальные Ребят, смотрите, бананы вообще Годные, перец на салатик Ммм, песня Опа, ребятушечки Есть, тут есть О, вентилятор Точнее то, что от него осталось Его разбили и забрали медный кабель Дворники, наверное, меня опередили Здесь какая-то кожаная куртка Кожанка, походу, висит А что такая солидненькая Еще пойдет Тяжелая, ребят Но это точно не натуральная кожа Вот видите Вообще она вся разваливается Ого, ни хера себе, ребятушечки! Помоечка опять одевает Курточка вот такая прикольная Нормальная еще носить и носить Ребятки, штани на меня пойдут? Пойдут на резинки кол. блин. Заберу для помоечки. Буду по помоечкам не ходить. Нифига себе, US Polu. Ребята, это Polu. Обалдеть. Модники, если меня смотрите вы, завидуете мне. Помойка одевает меня в Polu. Носки всякие. М -м -м, ребятушечки. Носки я беру. Носки мне надо. О, галстук такой интересный. Тоже возьму. Вот это все забираю, ребят, на продажу. Вот эту кучу. Опа, это что такое? Дезинфектант. Дезинфекция и мытье любых поверхностей. Вот это надо. Опа. Ребята, новая аптечка. И аптечка первой помощи. Фест запечатанная, автомобильная. Охренеть. Салфетки, вот они здесь, целая пачка. Опа. Есть ли тут чем поживиться? Какая-то сумка. А нет, это рюкзак. Че он целый? Почему его выкинули? Состояние вроде хорошее. Но молнии работают, ребят. А, все, я понял. Он, молния расходится в нем. Из-за этого выкинули. Вообще это можно починить, но тут тоже еще молнии жопа. Был бы это какой-то бренд дорогой, я бы взял, так оставлю. Кто-то заберет, кому надо. Опа. Нихрена себе, ребят, это что такое? Это что такое? Брессер. Что это, ребят? Я такое ни разу в жизни не находил. Какое-то стеклышко выпало. А, там походу созвездие какое-то. Ребят, я понял, что это такое. Это какой-то типа проектор, в который вот эти вот штучки вставляются, линзы. На которых созвездие. Здесь настраивается зум. Балденная хрень какая-то. Никогда такое не находил. От бренда Брессер. Вот здесь линза камеры какой-то. А чего она работает? На батарейках? Да. Чисто на батарейках такой светильник с созвездием. Охренеть. Вот это реально меня помоечка удивила. Очень неожиданно. Вот Такое никогда не находил. Обалденная находка, ребят. Я вот себя в комнате поставлю. Я подумал, это камера наружного видеонаблюдения. Только она какая-то огромная. Опа. О, Димон. Здорово! Чё ты как ты? Нормально? Ничего, как? Прикинь? Зацени, да что че нашел. Я думал, это камера наружнего наблюдения, а это такой светильник, куда линзы созвездий вставляются, прикинь? То есть это типа такой проектор звездного неба. А -а -а, не вот здесь линза угу. с созвездием, видишь? Там, наверное, еще, может, кстати, в этом пакете еще эти есть линзочки. Что здесь, ребят? Тут какая-то земля, а в ней какие-то яйца. Сколько Дима алюминия нашел? Ну, алюминий мы собираем. Это, кстати, для кофе эти турки или как там кофе заваривают. Кивики, ребятки, кивики. Кивики. Нормальные кивики. Обалтеть возьму. Мыльнорыльные ребятушечки. Гель алоэ вера подходит для ежедневного ухода за лицом и телом. Не, нахер мне эти гели? Чего? 2004 год. Капец, оно просрочено. О, шмотки. Вы нас с хата или что? Что это такое? Штаны НАСА. Ребят, штаны, написано на них НАСА. Это вот спортивки такие пойдут. Носить можно. Заберем, они теплые, Дим. О, так давай одевай сверху, будет теплее Прямо здесь Ребятки, помоечка одевает, Дима решил сразу утеплиться Потому что он в одних штанах и они все драные Штаны реально Димону подойдут Он сейчас их оденет Не отходя от кормилицы О, кайф Ну все, теперь можешь в этих НАСА штанах в космос лететь Идем с Димой на закрытые помоечки Туда на скутерах не проехать Но пешком можно пролезть под шлагбаумом Тут секретные кормилицы в ребятушечке Сюда конкуренты почти не ходят. Тут только местные дворники разрывают, кормилицы. Дима, что? кто первый, того и находки. Какой шустрый, блин. Опа, пакет сумма. Куда лезешь? Сюда не лезь, тут все мои пакеты здесь. Ой-ой-ой, что у нас тут? Вазы какие-то. Это боксы для хранения носков. Шортики сексапильные. А да. что это такое? Ортопедический. ортопедический корсет но он под, под разорванный димон его не купят а вот и вторая секретная кормилица. сейчас я к ней подойду вот с этой стороны что то там нашел алюминий ебать, ебать. Это что? Еб... охренеть Ребят, что это такое? Дима нашел, смотрите, что. Дима говорит, это тарабайдевический планшет. Я его пытаюсь включить. 100... Сколько он стоит? Больше, сотки стоят. больше 100 тысяч да, стоит? Да, да. да, ну нахер. Я тебе отвечаю, Слышишь? Обалдеть, ребят. Бренд, короче, Зебра. Ребят, если он работает, то мы сейчас да. столько бабла заработали. Ребят, я в шоке. Обалденная находка. Так, пытаюсь включить. Ну, тут, наверное, аккумулятор сел. но ну, я надеюсь, экран целый у этого прибора. Как его заряжать, я вообще не понимаю. А вот батарея вот так снимается. Ребят, жесть, короче, надо сваливать. Дима взял эту тему с этого бака. А это, наверное, спрятали местные дворники, короче. Прячь в карман, в карман прячь. Прячь куда-нибудь, чтобы не забрали у нас сейчас. Давай, туда, под куртку в штаны засовывай. Да быстрее, давай, блин. Ребят, жесть. Там тысяч, наверное, двадцать мы заработаем на этом планшете Алюминий, бери, Ой, блендер так, да. Не, ну блендер-то блендер поломанный планировый. вроде Так, а где? Это от него насадки? Да, да, Ребятушечки, да. ну вот еще и блендер с насадочками все, все, нормально все. Забираем Все, Дим, пошли быстрее отсюда Бери этот алюминий, что ты там гнешь? Пошли быстрее, блин Местные дворники сейчас, короче, нас увидят Жопа нам Ребят, ну вот это куш Даже если эта тема не рабочая 1025 точно мы заработаем Это очень дорогой прибор Этот прибор используют товароведы в магазинах У вот тут есть сканер Они отсканируют товары, это как мини-компьютер В этом компьютере база данных Всех этих штрих-кодов и так далее Короче, это очень востребованная тема В, в этой в торговой индустрии И плюс это очень дорогой прибор Одна из моих фаворитных помоечек на районе. А я куда полез? Ты чё? А мне? А мне? А мне? Аккуратно. Аккуратно. Чё это там? Это лапать. Это за вот это мы дрались с тобой. Это с рынка лапать. Качество дерьмо. Ну, кстати, мой размерчик. Мы дрались с тобой за трусики. За женские трусики дрались. О! Ой, ой, ой, чувак Это пиджак Стоп, давай вот это, ребятушечки Топ находка Это я буду одеваться Ребят, тут что-то есть в кармане Жвачек немножко Ручка, Ручка может пишет, бери жвачки, по-моему, поживешь. 100 лет ЛМЗ Ленинградский металлический завод угу. А мне, что тут еще есть? Ребят, тут вообще как походу Проверяй везде карманы я тебе говорю, тут можно что-то найти Ребятушечки, этот костюмчик мне будет очень сильно подходить И я буду в нем ходить по помоечкам Сказка, нашел себе новый костюмчик О, шапки, шапки, шапки, шапки Берем, шапки сейчас покупают Сейчас на них спрос Этот шарф, рукавичка есть еще одна Вот еще вот. шапка А это что, салфетки? Дим, дай мне пакет О, нифига, это Уги Это сейчас купят их, это Уги А это что? Пожди Жакет женский, резервит. Ммм, бренд нормальный, можно взять. О, нихерасия. Топочечи, ребятушечки. Это мне, мне надо. Опа, нифига, ребят. Тут походу кальян. Ребят, кальян. О, шуба. Нихерасия какая. А что это за шуба? Шуба-куртка какая-то. Охренеть. Дим, кальян там. Доставай кальян. Но вот эту шубку купят по-любому. Ребятушечки, шубу надо как-то брать. Только она какая-то странная очень. Забираем. Зато очень теплая. Может я в ней зимой буду по помоечкам ходить. А как она закрывается? Это даже не шуба, это подкладка от шубы. Да, это не шуба, это подкладка от шубы. Еще верхний чехол на шубу где-то должен быть. Дим, а ты там ну, чехол на шубу не находил? Это не шуба, это подкладка под шубу Ребята, охренеть Это в этом пакете было А я думал, что там такое тяжелое Баночка козла, пивасик Ребятушечки Помоечка дарит то, чем можно опохмелиться Закинь Ребята Охренеть, триммер я такой уже находил, кстати, недавно. С блоком питания. И тот, который триммер я нашел, он слегка тупой. Может, этот будет поострее. Буду этот тестировать на своих яичках. Потому что тот триммер, который я доходил до этого, мои яички не состригает нормально. Вот Дима какой, а, шустрый. Ничего нет. Едем дальше. Флак, подойди сюда. Чё? Короче, тут такая история, ребята, один высокий, другой такой длинный, которым ты вроде бог задолжал, они попросили меня слить, как-то так. Что слить, в смысле? Твою геолокацию, для этого они мне дали вот эти вот часы. Чего? Это у... рыжий и еврей, да, которые? Да, да, да. да. Евг канал, ага. Вот эти вот часы дали. Они отображают твою геолокацию. А типа они хотят сейчас меня как-то вычислить? Да, что ли? да, да, да. А зачем какой смысл не понимаю? Если они в очереди бокс просто ждут. Да короче, сейчас поедем в гараж, то а надо бокс собрать им в срочном порядке. Вне очереди. Короче, я эти часы одену и пусть приезжают. Мини похуй. Моя совесть чиста. Бокс я им отдам. чего мне бояться-то? О, блин, хитрые жуки какие. Сможешь мне одеть эти часы? Ребят, вы понимаете, что происходит? Меня сейчас, по идее, выследить должны Ребята с канала Евг, Жека и Еврей Ну пусть выслеживают, посмотрим, что будет Я с камерой все равно буду все снимать А они что, типа тебе денег предложили, да. Сколько? Две тысячи Две тысячи? Да Заплатили да. уже? Нет еще А жесть но мы им не будем говорить, что ты признался. Ну молодец, спасибо тебе огромное, что ты реально, ну как бы предупредил меня хотя бы. Как настоящий друг поступил, спасибо. Поехали дальше. Все, ребят, будем ждать облавы. Меня хотят вычислить. Часики-то с GPS-амжей. Аминье! амини. Да, там? А тут сумка тяжелая. Сумка тяжелая, говорит, а ну-ка Ну, сумку вот эту, в принципе, взять можно Находки складывать Но вот для находок сейчас она очень удобная А половинка арбузичка В прошлый раз, ребятушки, вот здесь мы находили арбуз и ели Но ложку надо найти Я знаю, что я буду вместо ложки использовать перчатку. Не перчатку, я вместо ложки Буду использовать очки вот эти вот. Ну а что делать, ребятушечки? Если есть лишние очки, можно и арбузами похавать. Они в принципе чистые. Сердцевинку сладенькую. Вот так. О! О. М -м -м. Он нифига не кислый, очень сладкий. Ну что, ребятушечки, самый сок я съел. А остальное оставлю бомжам-конкурентам вместе с очками. А тут есть чем поживиться? О, шмотки какие-то. Шмот. Чего? Ботинки? Кожаные, да? Офигеть, ребят, это футболка Лакост. Лакост? Прикинь, да. А Рик? Да. Походу, да. Не, ну футболочка, это просто писк, ребятушечки. На меня даже налезет. Буду сам носить, забираю. Лакоста, это очень дорогой бренд. О, Дэвид Джонес, ребят, это... А, сумка дорогая, но, блин, она из Дармантина. Никто не купит ее за этого. Что за херня? Что за херня? Дим, это чё за хуйня? Побежали, быстрей! Меня скутер угоняет. Вон поехал какой-то дебил. Дим, вон он едет, блин. Дим! Вообще я не могу уже. Это эти, что ли, ЕВГ? Да. Нормально. То есть они меня, короче, решили выследить. Для того, чтобы украсть скутера Но я надеюсь, что это они Смотри, он туда поехал Пошли вот так А не ты охуел ли? Че скутера забирать? Здорово а? Здорово, пацаны Привет. Нормально вы так Я уже думал, что это Знакомые люди, хотя бы Свои люди? Ты Привет! Евгений, здорово, здорово! А это Женя, да? Это Жека, да. Это еврейка. Да, я тебя потерялась. Ты где -то. Я только сделал! Я все снимал! Я, я, я так снимал! О -о -о. Жесть! Ну это, это пранк э, или че? Че так, это, это чё за херня? Мы приехали поговорить. О да. чем? Ну давайте ну, что, разговаривать. Где сюрприз-бокс? Сюрприз-бокс? Понял, как мы тебя нашли? Да. Думал, я не в курсе? А? В смысле? Ну, в прямом. Я рассказал уже все. Про ну, что, про нас вообще? Конечно. Ты думал, короче, он, ну, что, меня подставит, что ли? Ну да, мы у тебя типа, деньги заплатим. Мы у тебя же тебе денег, ну, там две. А деньги это не цена вообще. Ты че, он мой друг, мы с ним дружим, блин, он ну, не мы продался мы бы ни хера. Через байк, эту информацию. Что? Че, сюрприз бокс а? надо его? Вот. Год прошел, штребух. Ну, я же говорил, ты, что очередь. Ты кинул человека, Жека год же дал деньги, тебе заплатил? заплатил? Заплатил. Бокса нет, денег нет. Ну, Че очередь делать? большая у меня. Ты думаешь, легко эти боксы собирать? Ну, прошел год. Нелегко ну, их легко. собирать. Нормально собирать. Ну, Нелегко. Возьмем, мы, Нелегко. Вот... мы показывали, тебе. Вот да, собили. два пакета Вообще и сумка. Быстренько. быстренько так насобили. тут одна херня, ты думаешь, тут ценное есть? Вот, одни шмотки. Чего вы хотите? Сумма. Ты думаешь, это я в сюрприз бок засуну шмотё вот это драная? Это на продажу все пойдет, пацаны. Вот жвачки нашел. Чего это я в бокс положу? Вот камеру нашли скрытую. О, вот это еще можно в сюрприз бокс засунуть. Так, блин, бывает целый день похож, ни хера не найдешь. Он одно шмо, одни шмотьё вот это вот находится. Все. Для боксов нихера нет. Вот и от этого и очередь. Если бы я кинуть хотел, я бы вообще вам на сообщение не отвечал даже. как бы это, ты же не пытался обмануть, да, не хотел. Не хотел я. Была жесткая очередь, да. У меня гараж по-моему сгорел еще. У меня знаешь сколько дел было вообще, ну типа не до боксов мне было. Почему ты даже мне сказал, что подожди, Евгений, я тебе потом отправлю, какой то бы не знаю, пообещал. У меня личка ВК завалена. Верни ему после этого. Могу вернуть, могу хоть час вернуть. 5000 тысяч могу. Бокс хочешь? Да. Ну я попытаюсь сегодня собрать, конечно, пацаны. Прямо сегодня, прямо сейчас. Прям сейчас? А ну не состояния? факт, что я смогу собрать. Это можно все договориться. Мы приехали с ИКБ специально к тебе в Питер. жесть Встать. Да, прилетели с Питера. Э, с прилетели в Питер. Самолетом? Угу. Ну, пацаны, короче, я только могу вам единственное предложить. Вы можете сами разорвать помойку и извлечь оттуда сюрприз-бокс себе собрать сами. Сами? Да. Порыться с Ну, а чё? Почему бы и нет? Это ж интересно. У, пока мы сейчас ехали, у вас очень красивые баки мусорные. Да. Культурные красивые баки. Ну и вы сейчас будете О, культурно блядь. красивенько да. разрывать их. <свят> Хорошо, а ты можешь нам дать ну, переодеться другую одежду? Ну, ну да, у меня, у меня ж до хера всего в гараже. Ну, Шмоток. Так Вот я сегодня да. шубу нашел. оденешь да, да, шубу. Шубы, кстати, да, Мы смотрим, что ля, прям как Ну популярная. зато тепло, мне пофиг. Дорого, недорого, зато бесплатно. Так, так, так, То самое великое, легендарное место. Помойка Корзак. Да, помойка кормит. помойка кормит меня, она кормит, одевает. Да, короче, пацаны, я сейчас вас решил переодеть, потому что вы в чистом, ну вы сейчас испачкаетесь. Сейчас я вам дам одежду и пойдем на помойку. Вообще я бокс для вас уже собрал и вот он здесь. Вот ваш бокс, но я вам его да. не отдам. Я его сегодня с утра собрал. Когда узнал от Димы, что вы, короче, решили за мной проследить. Когда он мне показал эти часы, я охерел. Да? Думаю, вот вы вертихвосты, блин. Да, что давай. задумали, блин, да, непонятно. Вот. Ну, я обалдел, конечно, но я решил все перевернуть, вот видишь, поэтому вы сейчас будете рыться в помойках и собирать сами, сами будете сюрприз-бокс. Хорошо, нехорошо. Чтобы именно... Давай мы испытаем, что ты испытываешь. Сейчас. Вот эти, сейчас, да. Это всего добра. Да. Я знаю, что ты, вот знаешь, ты все, ты и браслеты, и игрушки, техника всякая разная, это же правда все очень интересно собирать, вот находки, вот говорю, ты, какие ты эмоции испытываешь, когда ты собираешь такие вещи на помойках? Азарт, дикий азарт. Это азарт? азарт. Конечно. Это, это азарт получается. Да, потому что... вот, вот видите, вот видите, друзья, вот сейчас это получает кайф, азарт, Сразу такие вот вещи на свалке. Мы идем в магазин, покупаем эти вещи, наушники, э, что-то еще, телефон. А он на помойке то находит и кайфует от этого. И помойка, вот смотри, сколько всего дарит, это все с помойки: телефоны, Паспортал, планшеты. Паспорт. Так, я вам тогда сейчас найду зимние куртки какие-нибудь. Кто в комбинезоне пойдет вот в таком давай модном? Давай мне комбинезон ну, давай. И, и, и, и кроссовки вот эти. Самый модный будешь. Вот и все. Всё. Вот и шапочка мне желтенькую. во, смотри, давай, <с смотри, <с смотри какой. Или вот эту могу дать кому-нибудь, ля какой, рыбитушечки, ля. Да, Штребах, Да. Среди вот именно отхода пищевых отходов, как найти то, что у тебя вот есть в гараже, наушники, браслеты, колонки, айфоны? Это всегда бывает... Как это? это же как вот это вот, как это может быть? Э! то ко мне хотят. Не, это мой знакомый. Точно? Да, да, да. Дворник сказал, чтобы мы тут не сорили. А? Че у вас? Короче, ты спрашивал насчет того, да. как определять пакеты. Билина. В основном есть два бита э, отходов. То есть пищевые отходы, это вот, смотри, видишь? Тут от туалетной бумаги эти штуки, сытные памперсы, вот с какашками детскими. Так. Ну и всякие очистки там и так далее. А есть другие виды отходов. Это вынос из хат. Я это так называю. А когда, короче, делают генеральную уборку в квартире, да, вот, да. Когда делают генуборку.. Тогда выкидывают электронику, понял? Какая-то банка. Себок, научи рыться в мусорке, пожалуйста. Давай, сейчас запрыгиваешь карасиком вот в этот бак. Это одна из моих любимых кормилец. Тут надо знать элементы паркура, понял? О, конкуренты лезут, блин. Хотят забрать у меня находки все. Сразу какой-то пакет с какими-то штуками да. интересными. Нормально, нормально, смотри. Ну вот тут повыбирать можно да, что-то да. по-любому. Всякие сережки. Может, серебро я тоже нахожу. На. О, нифига себе. Крепление для телефона в машину. Нормально, годится, давай. На. Ну, луноход пригодился, конечно, у любитушечки. Сейчас скоро зима, сейчас снег пойдет. На, на скутере уже по помойкам не поездишь, поэтому луноход уже пора использовать во все тяжкие. Подъехали к следующей кормилице. Это конкурент, да, а, дворник. Ну, гоняй, только, по-моему, шваброй по горбу получишь. О! О! О! Смотри, как находка, фил. Обычные были отходы и тут фен лежит. Поздравляю тебя, это твоя первая электроника на помойке. Да, кстати. Спагетти. Спагетти, смотри, нормальные, годные спагетти. о Чуваки! С начинкой! С начинкой А это что? я и дорогущую блин. Это паста дорогущая. Чувак, доритос, начос. Не знаю. Вот еще... А это колбаски. Колбаски? Тёма, целая Тёма. Да, это Тема с гордома. Ребятушечки. Тут еще есть три корочки с соусом. Нямцы. Вот еще колбаски. Пацаны уже вошли во вкус, рвут кормение. Как последний раз. Мы для конкуренты теперь штребах. Ну кайф вообще шикарно. Смотрите, что в пакете. Одежда какая-то нифига а яблоки страдивариус страдивариус жека страдивариус выкидываю опа пацаны Стой, чекайте стойка. колонки колонки сумка классная вот эта такая броневая Друзья, такая. молоко Молоко отборное прокисшее смотри если выпьешь, продрищись 100%. Вот роллы эту су... Я нашел, пацаны, гуляем. Гуляем. Ой-ой-ой-ой. Рыбитушечки. Я сейчас хочу попробовать вот эти роллы. Они чуть не перевернулись. Сука. Там сырок. Да, сырок уже понял. Ролл. А вот это, возможно, будет съедобное. Я сейчас рискну их продегустировать. Но им, короче, дня три, походу. Роллом. Нормально, вот нормально еще. Нормально. Мм, консутики. Мм, да. Неплохо, неплохо. Запеченные, да? Да. Люблю запеченные. Но эти я есть что-то не хочу. Ну да. На, понюхай. Во! Вот это шик. Что там? Увлажнитель этот звуковой. Рабочий, только вот в воду только сли. Нормально. Обалденный. И это... продать. Да. За рублей 900 отлетит на Авито. Не, что-то эти суши <свист> меня не зашли вроде пушечки. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Куда, куда? Куда? Это ко мне? А, стой, тележка. все. убрали Ему плохо, он вот это, Что там у него хочет гурбать, и не может у него. По, по, палец сует себе. А тут. зачем палку посуешь? А у меня пальцы грязные, руки. Хорошо. А палку не ребят, реально... Эти роллы, ну их нахер что то я не рассчитал свои возможности. Опа, ребятушечки. Что за куртка? Ухан какой-то, женский опять же. Остин! Нормальная фирма. Остин, нормас. Это на продажу можно взять. Нормас. Научники нашел. Опа. Смотри. От, от, айфона, от айфона, Влад, блядь, да, Кайф. От айфона. На авито такие рублей 800 минимум стоят. рабочий. Да, проверю, да, так возьми сейчас и проверь Оригинальные наушники Опа, пацаны, арахис не, не Работают оба? Да ладно, да. оба работают а, нет, это работает, это нет А, дезидерант эффекта немножечко М -м -м, песня да. Ты чё? Ебать Чё там? Паук вздохший. охренеть Здесь, короче, террариум, жил паук И вот там да. его труп Жесть. А видишь, Где он? он? паук, смотри, сдох. Где? Жесть, это тарантул. Тарантул. Покажи. Аккуратно, клыки у него сейчас проткнешь перчатки. Охренеть. Мертвый. Ребятушечки, тупо тарантул засохший, как тараночка. Я... Да, это клык? уже он кусается? Ну вообще, да, ну, там на них... Ты, яд воу, воу, воу, воу, содержится чё там? чё там? чё там? чё там? там? блядь? куда, блядь? чё там? смотри, какие штуки нормальные чё что что это? <с university> это? вот это, что... Что это было? а вы чё, блин, как дикари, блин? пачка запечатана <POC1> чего? хлебцы? хлебцы это такой раритет бутырка на кассете а это что? это какие там песни по этапу? запахло весной запахло весной меделям отбой, хозяин с едой, ворота открой. Ну что, итоги, что мы собрали, посмотрим. Короче, Чем самое это? ценное, что здесь было, это, конечно, пакет Кевин Да ладно, я шучу. Что <с вообще самое ценное у нас? Вот он. Ну да, это, конечно, моя лучшая находочка. Парогенератор, обпариватель. Самые дорогой колоночки. Старые, но типа в гараж пойдут. Вот этот вот террариум задорого, реально задорого продается. Это для миломана. Это, в принципе, шляпа, но какого-нибудь води сойдет. Это я бы не рискнул, конечно, есть, но они запечатаны. Новый новый онзик женский опять. Дневник, записи, да, конечно, и по ним мы будем восстанавливать информацию прошлого хозяина. А, кстати, ты же находишь всякие диски? Да. Так, может, ты мне дашь каких-нибудь дисков, чтобы я там информацию какую-то... Давай, да, у меня парылся. много Давай всего. Так Куча игрушек, авто более-менее, причем нормальная, такую, рублей, рублей на 500 можно набрать. Смотри, как это просто престижно выглядит, этот мешок. И вот там рюкзачок так лежит, такой хороший. Во сколько ты это все оценишь? Мне кажется тут на скидочку ну тысяч семь наверное будет Вот просто вот за эти три Тысячи брендовые, Остин, Садивариус. Короче, смотри, очень жирно и хабаристо вообще выходит, да? Да А ты нам говорил Я вам что говорил Собирать на помоечке это как-то долго да, Это было попробуй. быстро, сколько час максимум? Сейчас полтора мы ходили? 63. Нормально да, Кстати, вообще красота Нормально ну, собирайте теперь сюрприз-бокс. Из этого? <laughs> да. А что, вообще, самый дешевый бокс можно было бы собрать. Увлажнитель воздуха, если рабочий, я бы положил. Колонки вот О, эти, да. Genius компьютерные, фен. тоже пойдут. Ну, фен это такое. Я бы туда кассеты засунул и крепления для телефона. Пацаны, я это оцениваю, короче, все ваши находки э, тысяча на две максимум. Чего? Да. Чего? Ч... Чего? В смысле, Ты чё? Ну реально, если это на рынке продавать. А если на авито, можно и подороже. Ну мы по авито, конечно, читали, что... а, ну, Тогда все семь. Ну бокс-то 6 стоил. 5. Доставка да. это уже не мои проблемы. Это последняя кормилица, где я прошелся с ребятами с канала Евг. Сейчас хочу им задать парочку вопросов по поводу того, что они вот на самом деле первый раз в жизни рылись в помойках. Ребят, как вам вообще ощущение? Воняет в помойке, не воняет? Не воняет. Не воняет. Вообще не воняет. А мерзко вообще вот, пакеты разрывают. Там Особенно, когда разрываешь пакет и на пальчик наматывается говеная бумажка. О, Это приятно. А еще интересно путать бургеры и детские подгузники. Они так похожи на самом деле. Так совпало, что первый раз, когда мы рылись на помойке, у меня насморк сейчас. Поэтому я особо-то не чувствую запахов. Ты азарта хоть ощутил? Да. И как тебе? Вот роешься, роешься в помойке, раз такой. Вау, это же наушники, вау, это же это И, блин, ты это же классно, потому что Все это стоит денег, а ты нашел это бесплатно Поэтому это есть азарт в этом, понимаете? Короче, у меня для вас вот такое вот печенье Которое мы до этого нашли Короче, вам надо его попробовать обязательно Чтобы ощутить помоечку а! на вкус а А запивать чем? Да так, сухую. Так, нельзя освещение есть. Давай ну, запивать. Запивать мы не нашли. Ну, всё, тогда Молоко да. же было. Я выкинул его, оно же Я там находил. Ну так-то, на вкус как? Приятные молочные. Вкус халявы. Ради штребуха его подписчиков я должен быть окрещенным, посвященным, помоечным эту жизнь. Поэтому я всем до конца. Ребят, для тех, кто не понял, что вообще происходит. Ребята с канала ЕВГ год назад заказывали у меня сюрприз-бокс. Но из-за жизненных трудностей и огромной очереди на сюрприз-боксы с помоечки, я не смог им его вовремя отправить. В итоге прошел год, я им бокс почти собрал, и тут они приезжают и начинают качать права, мол, где сюрприз-бокс, типа я там кидала, но кидать я их даже не собирался. Просто заказов очень до хрена, не заказали VIP-сюрприз бокс, куда я ложу самые топовые находки, а их в помоечке очень мало таких находок, и тяжело эти боксы собирать. В итоге они захотели меня вычислить с помощью Димы, но Дима меня нифига не сдал, Дима красавчик, Дима все мне рассказал. И в итоге они приехали, что-то там повыделывались, попытались у меня угнать скутер, но нифига не вышло. Залетайте на их канал по ссылке в описании, там вышел видос со мной где они там все будут рассказывать по поводу сюрприз-бокса. И, кстати, на их канале, не знаю, через месяц, может меньше, выйдет обзор вот этого VIP-сюрприз-бокса с помоечки. Теперь я не собираю сюрприз-боксы по той технологии, по которой собирал их раньше. Сейчас я отправляю сюрприз-боксы только по их наличию. То есть, если сюрприз-бокс уже собран, я принимаю заказ и сразу же в течение там, пару дней отправляю. Но раньше я делал предзаказ и учитывал пожелания клиентов Поэтому на сюрприз боксы никакой очереди нет Кто успел, тот купил Ну вот так